В последнее время мы на нашем музыкальном канале Rock'n'Roll стали активно выкладывать видео о гитарах. Были обзоры как на дорогие модели, так и на бюджетные. Но в этом выпуске речь пойдет об одной особенной гитаре, которая смогла сочетать в себе характеристики дорогого инструмента, но остаться по стоимости в среднем ценовом диапазоне. Это новинка от компании Yamaha, модель LL6. Давайте начнем этот обзор, как и всегда. Сперва поговорим о дизайне инструмента, о его ключевых фишках. Затем послушаем эту гитару как через усилитель, так и в линию. Ну и уже в самом конце этого видео я поделюсь своими впечатлениями о данной гитаре. Так что оставайтесь с нами, будет на что посмотреть. Корпус гитары выполнен формой джамбо. Хотя стоит отметить, что талия обновленного корпуса имеет меньший прогиб, чем привычного для нас корпуса джамбо. Однако на звуки в худшую сторону это никак не отразилось. Даже наоборот. Гитара обрела прозрачность в своем звучании. По деке гитары, ровно как и по грифу, проходит белая окантовка. Розетка оформлена утром, а также черепаховым пикгардом. Инкрустация ладов конкретно в этой модели по стандарту в виде точек. На головке грифа крупным шрифтом разместили логотип компании Yamaha. С обратной стороны золотые колки, которые, к слову, срой держит уверенно. Ход мягкий, без скрипов и срывов. Как я уже сказал в самом начале этого видео, Yamaha L6 обладает превосходными характеристиками, которые, не побоюсь этого слова, сравнимы с дорогими инструментами. А именно, верхняя дека выполнена из массива голубой ели, нижняя дека и обечайка массив палисандра, гриф красное дерево со вставками из палисандра, итого пятислойная конструкция, накладка на гриф, а также сам бридж из палисандра. Гитара оснащена звукоснимателем нулевого воздействия, что очень и очень круто. Почему? Объясню чуть позже в разделе фишек данной гитары как раз через пару минут. Одной из особенностей данной модели стал обновленный дизайн деки. Теперь в гитаре используется беспружинная конструкция, а также были убраны ребра жесткости, что как раз таки и придало серии МЛ прозрачность в звуке, при этом сохранив низкие частоты. Обновили не только конструкцию деки, сделав ее беспружинной, но и форму грифа. Это абсолютно новый взгляд как на расстояние между струнами, так и на высоту струн до грифа. Зажимать сложные аккорды стало проще. Да, и рука теперь устает значительно меньше, ведь и сам гриф стал гораздо уже. Но и это еще не все. Гриф стал гораздо прочнее, так как теперь он имеет пятислойную конструкцию, сочетая в себе красное дерево и палисандр, а также анкерный стержень двойного воздействия, что и придает ему прочность и надежность. Система звукоснимателя нулевого воздействия — это не просто фишка, это настоящее спасение для гитариста. Во-первых, в корпусе инструмента нет никаких лишних отверстий. Соответственно, звук остается более наполненный, настоящий, богатый. Эх! Во-вторых, этот звукосниматель не требует питания от батарейки. Вы просто включаетесь в усилитель или в микшерный пульт и выступаете. Все. Но все это теория до да сухие цифры. Что на практике? Давайте послушаем этот инструмент. Ну что, people, как вам новинка от компании Yamaha? Напишите, пожалуйста, свои впечатления в комментариях. Желательно развернуто, чтобы мы прочитали и ответили на каждый из комментариев. Действительно интересно знать, что вы думаете касательно этого инструмента. Мое же мнение таково. Очень сложно говорить что-то об этой гитаре, не пытаясь сравнить ее с другими инструментами. Но все-таки давайте сделаем так. Если это видео наберет 500 лайков, в наглую так вот буду прямо просить, 500 лайков, и мы ставим эту гитару в лоб-лоб с дорогим инструментом. Слушаем, кто из них победит, кто не победит. Будет честно. В этом видео я сравнивать эту гитару с дорогими инструментами не стану. Ну, на это две причины. Во-первых, гитара стоит недорого. Достаточно бюджетно, а, во-вторых, ролик совершенно не об этом. Первое, что меня впечатлило, это гриф. Он удобный, максимально удобный. Вот насколько может быть гриф удобным на акустической гитаре, вот настолько этот гриф и удобный. Знаешь, что чувство, когда ты играешь на гитаре очень долго, у тебя начинает вот здесь не неметь, вот тут вот, да более прямо, ага. Вот на этой гитаре я этого вообще не испытал. Я играл подряд несколько часов, специально тестируя свои руки. Устанут они, не устанут и нет, в плане грифа все отлично, рука не устает, ровно так же, как и на электрогитарах. Второе, что меня впечатлило, это корпус. Да, мы привыкли к стандартному джамбо-корпусу, вот этому вот, да, раздутому, привыкли к тому, что в нем формируются хорошие низкие частоты. И, казалось бы, в новинке чуть-чуть убрана талия, и это должно было по логике отразиться на низких частотах, но нет. За счет того, что корпус достаточно глубокий, за счет того, что убраны ребра жесткости, гитара может резонировать. Что и влияет на то, что низкие частоты в данном корпусе практически как дредноу, почти такие же, как и на стандартной форме джамбо. И это действительно круто, что гитара в меньших объемах звучит так же, как гитара с большими объемами. Третье, что меня впечатлило, это, естественно, материалы. Получить гитару полностью из массива в наше время, ну, немножечко проблемно. Я думаю, вы понимаете. Чуть-чуть самую малость. Но проблемно. Компания Yamaha дает такую возможность. И за это большой респект. Потому что гитара звучит максимально наполнена. Гитара звучит очень громко, очень ярко и очень выразительно. За счет палисандра, за счет еле массива. Каждую струну слышно отдельно. Ты берешь аккорд. Но каждая струна выделяется, и ты слышишь каждую нотку. Будем честны, не в каждой гитаре, даже и в дорогой по новым меркам, не будет так выделяться каждая струна. Короче, не будут так расставлены акценты. Вот, наверное, правильно подобрал слова. Поэтому я и сказал в подводке этого видео, что эта гитара сочетает в себе характеристики дорогого инструмента, но при этом стоит относительно недорого. И вот еще почему. В комплекте поставляется чехол. Да не просто чехол, а практически кейс, потому что он Плотный, блин. Толщина стенок 2 сантиметра. Гитара зимой точно не замерзнет. Плюс дополнительно жесткая фиксация. Есть седло под гриф, это очень классно. Передняя стенка укреплена. Она очень жесткая. И это классно, потому что не каждой гитаре идет в принципе чехол. А тут еще такого качества. Такую стоимость. На водноки невысокую. Но это лишь просто аксессуар. Понятное дело, что мы не будем покупать гитару только из-за того, что есть в комплекте чехол. Нет, мы выбираем гитару по звуку. И Yamaha L6 звучит очень круто. Теперь даже не знаю, что мне нравится больше. Вот эта гитара, которую я делал обзор, или Yamaha L6. Ну а что вы думаете по поводу звука данной гитары? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я вас уже, кажется, об этом просил, но вдруг вы забыли или перемотали этот момент, Пожалуйста, напишите, что вы думаете о данном инструменте. Ну а также не забудьте сделать репост этого видео в свою любимую социальную сеть. Открыть описание к этому видео и перейти в нашу группу ВКонтакте, где выкладываются свежие посты о новинках, которые к нам поступили в продажу, ну и различные музыкальные новости. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, ничего не делайте. Просто досмотрите его до конца. И главное только подпишитесь на этот канал. Не забывайте, это очень важно. Ну, а на связи был магазин Rock'n'Roll. Меня звали Глеб. Я, кстати, по-моему, не представился в начале этого видео. Ну, ладно. Меня звали Глеб. Увидимся уже в следующих сюжетах. Пока, мюзикмены. Пока.